Опять прикол, это Собака начинается. легко, легко даже, видите, помещается. Так, друзья, ну где-то сантиметров 6, да, лед? Ну вот сантиметров 6, да. 6 сантиметров. Ну угу. и здесь этим пальцем показывать, у кого больше, у кого меньше. <свят> а ну намерять не пальцем, другим, а, да. на лед <свят> носом. <свят> дай, дай, а уже там сидит, уже человек... Идет? 5-6, наверное. Клев... Мы уже да, По баяну, все. По баяну набили. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, еще не приступали или уже? Нет, только, не. только приехали. А вы? Так, только приехал? А вы тут были? Пацаны вчера были. И что? Чурята попадались хорошие, пулли хорошие. О, навсего. Сказали на мормышку, я хуй его, Если... здесь. Как на мормышку щуку можно вынуть? Очень просто. Не первый раз. Я просто был, ноль один ветка перелетел и все. Наследственность как за как, как Да. Ну, нам люди говорят, что вообще тут ничего не было. Ну, стоим и вот они туда побежали. Да, по вчера проехали пацаны я бы хрен сегодня приехал где все вопрос закрыт а мы не знаем мы думаем, начинать да. или нет не начинать по-любому надо раз уже приехали так вот раз еще новая удочка нуля ну, вот, здравствуйте здравствуйте, здравствуйте. уверен найдете да знаете место конечно вот классно что будете ловить рыбу а на шо на удочку мормышка на удочку, Николай. Мормышка и мотыль. Вот Добрый, вам, вот удочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Да, О, с наступающим поближе да, с, с, с, с Новым годом. Да, с Новым годом. А. Вот вам удочка. Ага. Вот вам кивчик. Вот эстетик. Вот вам мурмышечка. Мурмышечка. -мур Мурмушечка. Подарочная. Подарочная, Александр. Боже мой. Лично и особысто. Это что получается? Новогодний подарок такой? Старый новогодний я подарок? Отрабатывал. Да отрабатывал. Здрасте, я ага. не понял, Николай. У меня все. И еще заказ был желтый именно. Ага. Базар был такой или нет? Это а Сансанович протренделся. Мы 7 числа у него немножко локализировались. у меня этих мормышек как на одном месте блок Давай". Ага. А я говорю: "Хорошо, покупать не буду". И так когда я... и когда я пришел отбирать, он начал говорить, Ой, не так много. Это... <смех> Такого не это... Не, я, конечно, трынди. Нормально. Я ему сказал, у нас мормышек хватит на такси зон. Но, если у нас есть возможность приобрести новый, значит, мы приобретем. Значит, так мы в магазине все для клева. Ага. Посмотрим приобретем. на это дело. Да, правильно. Надо правильно. глянуть, какие они. <къех> Сан Саныч тут вот на своей удочке при... приширячил лишнее кольцо. Да. Я да. Вот не понимаю, зачем. Потому что, вот когда мы делаем... Так вот такую вещь, вот это же кончик да. Ну да А вот это вот, значит, за счет этого вытаскиваем Ага, Получается, что... ну правильно Нафига там кольцо? Да мне надо кольцо У Александра Александровича там кольцо Ну, может, может неправильно, Личная может, мы Личное крайне аккуратно сделал, практически как в магазине Вы сейчас на него взглянете, вы поймете, насколько чувак повозился В лупу одевал, для Ничего, того, чтобы вот это Ну да, в специальных... Посмотрите, у него кольцо, он и тут ага. сам Сейчас я покажу. Как можно открыть тонком такое кольцо? Александр, приделать? при желании можно все сделать. Вот сделал. Так, Поставил колечко. И что? Вот колечко, вот это. Да. И что? И что когда? Ну ты вот тар... оно у тебя вот что у тебя. Та же самая угол. Дело не в угле. Дело в том, что нагрузки вот так вот идет сразу на вот эту маму. Хорошо, Александр, я вот так вот буду вытягивать. Ну, как бы, да. Если так вытягивать, то, да. Но мне более комфортно, когда... А я если точить вот... и не бояться, то как бы вот так интереснее, как на меня. Ага. Жизнь нас рассудит. Ну, я вот, честно сказать, вы... А убили. как вы сделали я... это колечко сюда, вот, примандячное? Вот, вот этими руками. Вот этими золотыми руками? Да, да? у меня есть специальные мотовинцы, я в Норвегии приобрел. Хорошие, хороший лак и хорошая нить. И все. Сделал с нержавечки. Колечко? колечко? И я решил сделать так. Потому что мне это более комфортно. А мне нет. Мне а Тарасыч, ленивый. Нет, я и не потом, ленивый. И потом он скажет, сделайте, пожалуйста, мне него такое крылечко. Я просто думаю о том, что завод-производитель не идиот. А я думаю, что они просто облинивые. И они раз и придумали так, как надо придумать. Вот так вот. Это, мне кажется, правильнее. Ну, Тарасович, ну вы же не вытаскиваете ее перпендикулярно. Вы же все равно... Роли не играет. То есть, когда я вытаскиваю так, так, так, я нифига не боюсь. Сансантик надо немножечко побаиваться, потому что если он где-то перегиб, на этом месте может быть. Вот перел... Сансанчик не он всегда. Ну... Вот у меня отец, который тоже занимался. Это все от отца еще остались. Все свинцовое. Ну, а свинец, да. Тупаяное. А вот современное. Хотя не сильно они, конечно, свежие. Но mm. он тоже имеется. В наличии. Ага за да не менее, не менее. ну так не, это классно. это гамакацию. не, есть насадочные. Не, есть насадочная без ну у нас есть товарищ, который вот покажет нам новый товар. Угу. и мы надеемся и мы там надеемся тоже с что -то выбрать. ну правильно. ну под много этим не видео воведу. под было. этим видео будет ссылочка. Кто, на, вам, кто вам сказал, что допустим это вот? достаточно одной, одной таблетки. таблетки. У вас есть коробочка, да? Да, в Николаевской а, Коебочка есть. Чем тоньше леска, тем больше узлов. Тем больше раз отобраться. Записываем в дырочку обратно. В дырочку. Делаем себе. Мочим свину, как обычно. Негиенично, пардон. И затягиваем вот так. Хэк. И она наличие ножниц обязательно главное не перегрызть вот это она должна стать под определенным у нас углом где-то 45 градусов она должна стоять палю басику вот таким вот образом какая тут толщина 45 градусов лесочка нагодим она подожди 45 градусов видите? Да, 45 раз вижу. Вот так вот. сюда вы насаживаете мотылика. Чик-чик-чик и все. И вперед. Да, отвешивайте свою маму. Видите как? Хочу вот так, допустим. Туда вам виденько, вы себе делаете. Оп. Но. Но. И посмотрим. Ну, короче, так короче все это. все это просто наживное. Как угол дома. Ну что, польный вперед А что с мягким заком? Машинално. Да? Машинално, потому что, потому что это. Ну что, Сансанович, как у вас? Как обычно. Как обычно? Как обычно. Все. На манеже одни и те же. Пока без ничего. У Тарасовича вот был один, там якобы, сход, но да. ага. О, надо подойти к нему узнать. Да, подадите, узнаете. У меня пока нет ничего. Так, Тарасович, говорят, у вас был один сход, обрывчик, обрезало. Не да. знаю, что. Ага. Вот так раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз. И где-то на такой высоте завис. Хоп. Ага. Нифига. Хорошо, что а... Он... мормышечку поменял. Да? А да. Откусила полностью леску? Как ножичком, да, вроде бы. Так аккуратно срезала, что даже видно красиво, как. Нету, знаете, как мы перекусываем, лезко приплюснут. Это уже ага. как ножечком отрезано, аккуратненько очень хорошо. Ага. Как... Ладно. Красивенько. У всех остальных такая же конфетность. Балалайки хорошо. Пока у да, всех балайки. Как силы на балалай Нашел ловят, то и получают Ладно Да, народ, короче, прибывает и прибывает Ребята, добрый день, YouTube канал Все для клева Расскажите, пожалуйста На ловите? Да вот выпить 100 грамм или не выпить Не, ну это В честь нового года, да? Ну да Подскажите Она еще спит на что ловите? На все. На все. На ничего. Он самый хитрый, ловит на три крючка, на четыре. И нифига в него не клюет. Да? Да, да, он самый хитрый тут из нас. Ну а у вас что-то ловится? Ну вот, по крайней мере, три раза э, щука срезала бармышку. Да? Да. Ребят, Ютуб канал Все для клево. Расскажите раскрытие на что ловитесь? Кого? Чего? А как? Мы да еще нет. только приехали, не знаю, будем пробовать на мотыля ловить. На мотыля, да? Да, ну. на мормышку. На ага. Прикормиваете? Да. Пробуем. Что, там... решили тараничку Да, какая-то прикормка, холодная вода, будем пробовать. Правда, пахнет клубникой. Угу. Может, Может кого-то огонька положит. Ютуб-канал, все для клево. Клево, когда всем клево. Клево, да? когда всем клево, да. да. Что, как успехи? Ну, на жерлице пока две. Две Такой щучки? Анксер, да, тишина. Ага. Ну, вчера было веселее, но она начала где-то ближе к часу. Блин. Ближе к часу, да? да. Покажите щучку? Да, он есть. Одна мелкая, но захватила, не выпуски, а одна такая более глиняная. Ага. Жадницы молчат. Вчера стреляли. И что вчера как вообще? Ну, штук восемь. ты, хорошо. Большие? Вот такая полкило семьсот. Угу. Погодка притрадует. Почем брали Живец. Живца. По 2,50. Уже... По 2,50, да? Вот. Она такая. Ага. Видимо, кто-то покрупнее ее лупанул. Ага. Понятно. То есть, получается, на жерлице эффективнее ловить? Ну, вот. стоят все, смотришь, флажок стрельнул, побежал, отоходишь себе ищешь, выискаешь. но пока не активная. Пока расставлял, три сработки было, и все. Ага. И ждем. Понятно. Ну же есть такой уже, я смотрю, бедный. Да, да. Под, побул... Подгулявший уже, да? Да, со вчера. Тихо уже мотно-ка Три штуки осталось. Так, а на балансир, что говорите? На балансир, вчера. Можно посмотреть? Да. Вот именно на этот. Три взял. Три штучки, да? Да. Угу. А что Упираю упираюсь щуку. Угу. Ребята там на мормышке вроде таскают. Вот там, да? Да. Вот такой вроде. Пока не зачетный. Не зачетный. Да. Ютуб-канал «Все для клева». Хочется узнать, как у вас успехи. На что ловите? На мотыля. На мотыля, да? На опарыши. Плохой И... клев. Плохой, да? Да. Ну, вообще, хоть какие-то были потуги? Что-то клевало? Ну, что-то было. А показать можете? О, о! Хорошенький Ну и на, на что? Именно на мотыля или на, да. на парыша? Тут все вместе. Я парыша и мотель. А как вы там мотыля прицепили. О! Друзья, два парыша. такой? Угу. Понятненько. Спасибо большое. Да нет. добрый день. Добрый день ютуб канал Все для Клёва» <сёк> да, Здравствуйте. Как у вас там что-то есть? Какие-то да, успехи? А ну-ка. Ух ты ты! Подойду, Друзья, ну вот, вот, результат есть, оказывается. Ну, на Наверное, нельзя, Это сейчас на мотыля? На мотыля, да. Ну-ка. Покажите, пожалуйста. Опа. Стучки-ка. Нормально сейчас. Вот так вот. Угу. На мормышечку. На мормышечку. Есть Спасибо. Серебряные, есть золотые, есть красные. Ну вы это серебряные. Да, это серебряные получается. Особенно друзья, на серебряную мормышку с матылем. Как а, у меня есть. Довольно-таки приличные варианты. Вот, друзья, видите, тут еще маленькие есть рыболовые. Приветствую. YouTube канал Все для клева. Расскажите. Ага, прикормили место макухой, да? Ничего рыбы нету. Рыбы нет? Рыбки нету сегодня. Ага. Так что будем без рыбы сегодня. Да ладно. Такой балансирчик у вас прикольный. Ну, это Ага. Добрый день. Ютуб канал Все для клева. Да, Покажите, классно. пожалуйста, можно посмотреть? Силиконовый. А, силиконовый, да? Да, да. Ага. Так, YouTube канал? Да, все для клево. Ясно, посмотрим, надо посмотреть. Посмотрите. Как у вас сегодня? Ну, честно, полчаса как приехали. Пока ага. глухо, блин, вообще. Пока глухо, да? Да. Добрый день. YouTube канал Все для клёва. Расскажите? Ну, вот. Да. <смех> на что ловите? На мотыля. И как? Куда? Успешно? Нет. Пока <смех> тишина? Да. Так. Такого матросика. Ага. Шо, Нема кабанов. Нема. А на шо? На мотыля, да? Мотыль, да. Понятно. У Вас тоже пока или -то есть? Или что-то есть у вас? Нет. Галяк. Галяк? Да, пока, да. Понятно. Добрый день. Ютуб-канал Все для Клева. Расскажите. А что рассказать? Ну на что он ловите? Друзья первый раз вытащили, вон у него спрашивает. Да, ну, ладно. Сейчас. Он шарит, он... Шарит... сенсей. Сенсей. Здрасте. Расскажите, пожалуйста, для YouTube канала. О, так вы тоже снимаете, да? Да, бывает. Да? Ага. YouTube канал все для клёва. Расскажите, ага. на что ловите? На мотыля. Покажите, пожалуйста. Серебряная мурмышка, да? Да, вольфрамовая. Вольфрамовая, да? Ага. ага. Пока ничего не поймали. Вот товарищ одного окунька мелкого и все. Приехали недавно, не клюет, пить не будем. Это правильно. Хорошо, спасибо. Для YouTube канала Суля Клва. Расскажите, пожалуйста. На что ловите? Я на блеснул. На блесну? Не ловлю. А что не ловите? Пока дергаются только. А, только дергайте? Не клюет. Опа. Палка. Добрый день. Доброе утро. Да, здравствуйте. Для YouTube канала с Расскажите, на что ловите. На блесенку. Вышел отдохнуть на свежий воздух. Вот смотрите, сейчас будет поклевочка. А ну. ну. вы знаете, как рыба видеокамера не любит. Да не, у нас вроде любит, Да? Да. Подождите чуть-чуть. Подождем. О, видели? Да. Все. Все! Еще? Поклевочка повторяю, была. Да-да-да. Во! И рыбу показать. Друзья, ну вот он. Вот он кушок, смотрите. На блюшенку. какой то купил идет. Ну, бьет, видать, верхний крючочек, потому что на второй ставить ага, как осист. Ага. И, вот и, и главное, знаете что? А. Чтобы никто не догадался, делавлю. Все там, все там. Ага, вот это вот такие мелочи. Для кошки, да? такие угу. знаешь. Хватит, щук ловить, да, куней нормальный. Вот так вот. Мне кажется, надо уметь. Без всякого мотыля. Если удача. Пока мы. Не травим, замарили, да? Травите червячка, да. Замаривайте, понятно. Ага, живец есть, да? Живой, хороший. Жерлицы стоят. Все, все, все чтобы только оклевала, да? И что оклеешь это? Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, не сторожок, а саму мормышку домашних условий. Да? Да. Ну, чтобы имитировала. Как она играет. Малька, как она играет. Угу. И вы проверяли? Ну, это именно проверили. Можно мне на глянуть? Называется нимфа. Нимфофил. Ну, чтобы зрители канала увидели ее, если можно. Так, Давайте посмотрим на нимфу эту. Вот такая вот нимфа. Угу. Спасибо. Вы даже Что, без да? этого самого, ни опарыша, ни мотыля, ничего, да? Да, это без мотылка. Угу. Вот здесь вот одной каналчик. А херня Польная херня а -а -а. Понял? У нас дышит ну. Маленький, да, Ледик? Никакой Давайте руку Да Спасибо. не, нормально Я же вижу. Так а там мы, как мы этот канал перейдем? Бля? Тут же канал проведет а Значит, надо было там вот, теперь выезжать Они там где-то в заходят ну, это не болеть, это, что болеть, что мама не горит. Ну ходили же, смотрите, посередине. Следы. Вон следы, трафич, вон с этого горба. Вот, видите, вот, вот, вот проходили сюда, вот. Так Или же. подымали. Там какие-то два рахитных следика, вы видите? Ну и что? Ну значит надо ехать. Надо туда все равно туда, в, ту, в ту сторону переходить. Объезжать надо оттуда. Ну давайте обидем, что. Ну вперед! я боюсь, надо знать, где зайти. Ну, вот Вот смотри. Вот, У да. Ой, нормальный лед. Всю зашел я, красиво. Глубина сантиметров 50. Канадка. Вот это да! У нас 2.0 <свят> Аргентина-Ямайка. <свят> <свят> Друзья! Николай, это просто что-то! Вы видите, что <свят> делаете с Посмотрите на этого чемпиона. Все, уже объела на мотыль. Сейчас он на безосадочного есть. Это же просто монстр. Я просто боюсь их брать в руки. Так, раз еще нахвастайтесь. хвастайтесь. Красавчик, красавчик. Я хочу выпустить. Чик, чик, чик. В лунку ели в лес? Ну, лунка под этого ухуня, вы видите. Ну да. Специальная. Ну все, Тараса тоже. Отметился. От, э, да, распочинился. Осталась моя. Оп, очередь. Эх ты рад. Что, была поклевочка? Конечно. Чик. Ложись туда маленькая такая мурмышечка. Черная, Александр, на черную ловлю. А? Свинцовая? Не. В эфрам? Конечно. Э, Все, пошла, пошла, пошла. Раз, в упорчик. Вот Я не могу с этой луки ловить с утра до вечера. По-моему, это он же. Я его сейчас отпущу. Говорят, нельзя в лунку. Уводит стаю. Ладно, ну пусть это уводит. <смех> еще поймать, еще Показать вам? Да. Показательную ловлю сделать. И вот видите, большая лунка, аж палец в лес. Так. Большой этот вот в лес. Опустили на дно. И пару раз делаем. Не берет. Все, открывался. Такого окуня, оказывается, еще найти. вы говорите, это ж был поклевище. Да. Видели? И вот за этим мы ехали <связываем> за 50 километров. я к ловице, так и ничего поймёшь. А це вам что, балалайка? <связываем> <связываем> Тончайший э, тот же. Тот же, Тарахович? Да, тот же. Какой там тот же? Метку поставили. Рожа, рожа ж не порватая. Мы его в эту ломку выпустим. Эх, в эту не влазит, гад. Майонез на баночка, это круто, конечно. О, смотрите, Опа. Наконец-то и у меня. Акунище. Акуневич. О. Мы Да, Та да. Так что, друзья. И я распосинился. А Акуневич то, что надо. Недаром приехали за 50 километров, да? Это да. О. Король. Это несерьезно. Как в этом... Фильме. 330 каждому. тоже. То же самое, что и у нас. Вот такие. Да. Вот такие. А, там видите нема. И такого нема? Крупно. Да? Не для, для котика, для котика. Это даже для котика <реклама> я бы пустый, потому что ХРСТ. Хай, росте. хай росте. Конечно. Вот Тарасич у нас гуманный. Доктор, да, ну как это можно вот такое, Это да, правильно, правильно, Даже котику. Ну что, не Сансаныч, давай червонец. Новый <с керосинка <с покупать будем. Иди купайся, вот она твоя стихия, давай. А? И не берет гнида. Сейчас. выше, выше, выше. Ай, хорошо. Просто подержите ее. Так как же его подержать? Вы думаете, что он возьмет на подержан? Да. Не. Это активная рыба. О. Ну, что? Поклевка. Аж теперь, надо аж теперь надо подождать, пусть зажрал должен. Какой он здоровый. Красавчех. Ага. Да, Тарасыч очередной раз завалил мощагу. А? Хорошенький. Угу. Открываем ему по щеку. О, это даже схавал этого вот. Мотыля? Мотылика. Давай дырочку, пробивай сам себе. Хех, красавчик. Турболка офигенно, что не серьезно, не серьезно. Свежий воздух, прекрасное серьезно. настроение. Серьезно, да. люди, сейчас воду рыга вообще будет хорошо. Что, друзья, приехали мы на Теплодаровское водохранилище. Смотрим, тут тоже рыбаки есть. Поэтому попробуем и здесь что-то половить. Ютуб канал все для клева, Подскажите, да. на что ловите? На мотыля. На мотыля? Да. И как? Чё? Что? Что-то есть? Да. Что? Да. Ух ты! Чё? Ребята, как тут карася немерено. На мотыля, да? Да. Добрый день. Ютуб канал Все для клева. Да? Да. Что-то ловите? Да. <смех> ну отлично. Да, супер. Все для клево. Ищите в интернете. Да, в интернете. Бачилы. Бачили? Бачили? Бачили ну, бачите. Вот вы уже и попалы. Да. да. Все. Вы на ютубе. Вы на червяре на, на что? На, на цель. А парыш? На опарыш. Ну карась это уже приятно. Ну как карать? Наверное. Ж... Да, меньше даже. А, цешка, по-моему, выступает. Не, не, не, не. А может вот забуду. Николаевич выступает. Да, да, и вон тоже он. Николаевич Но выступает. Мы Да, да, да, да. Мы за ним ходим, как бы он сказать. Водим, может, мы не забудем. Ходим, чтобы не забудеться. Показываем, где рыбу ловит. Ну все, то раз начинаешь. Вот это вот дробчаник, про две называется Я хотел еще взять, мне лунки сразу две <свят> Три Рядом <свят> <свят> <свят> <свят> Ещё один шаровик стоит <свят> Для себя, его же две, две блики три бери. Четыре Чем а, четыре <свят> две? Ну, лед хороший А я же говорю, вкинь ледоруб А ты, Саша, сказал, помнишь, что ты мне сказал? Не для YouTube каналов. А я сказал, что надо физически развиваться. Потому что ты совсем офигел. А вот так как вот пару лунок пробьешь, да. в крови сразу. Да, а Боды... он сказал, бодричок. Бодричок. Я мне сказал, зачем это надо, чтобы вы понимали, без матюков. Вы же спортсмены, мне не просто. Ты же, говорит, сука, у нас спортсмен. Люблю Эх, вот чешуя. Так что, может быть, не прикормочки замечаем. Давай, братуха. А у тебя есть во что? Конец. Посередине телдаровского лиована мы еще не обедали, да? Не бухали, да. Это точно. Так. Где мы только не бухали? И в Америке мы не бухали, и в Канаде мы не бухали. То есть еще куча мест, да? А? Куча куда, мест, где мы еще. поехать <laughs> и бухать. Да. мы не бухали. Ух ты, ух ты. Нифига не привет. Вот, вот лодки нет? А, лодка есть. И водка. И, и лодка у него есть, и вилка у, у него есть. Все есть. На бульках. Я режу цибульку сами. У меня гречка. О. С мясом. Это традиционно. Да нет. Это он так кажется и одно мясо мясо что-то хорошо Александр Васильевич, салат для пассе потом ще там то из кого пассе Марита ля пассе француз оба нихера ты видели да Сплошные вот эти вот как они называются удовольствие полезность ох нихера у тебя курочка с грибами. С грибами курочка ножка с моя ножка моя потому что я проводник а там Наливай. поговорим. Хоть ты сам. Потому что следить день... не да. вот. Здравствуйте, У меня опять цветы оборваны. О, -о, О, вы <с опять <с порвали дома Алоя. О! Не ты этот щерпи, прикольный. Ну, будьте здоровы. До успех без надежного дела. Аллилуйя. Карасики небольшие, но есть. Да, будут чуть-чуть больше. Чуть больше, да? Да. Знаешь, это полезно. И не прикольно. Да. Сосанка такая модная. Удилище такое модное. Мудилище. Красно-регуляционное. Красно сидит тоже. Занимается. Непонятно, чем Да-да-да, сидит. <свес> вот такой звук издали, очень похоже на то, чем я занимаюсь. А че вы не посыпаете прикормочку Саня хочет кушать, пусть есть. Тарасычек карась. Первый. Ну Первый сзади. Карас. Ну Что-нибудь не порыв. Ну так смотрите, с ладошку елки-папа. С чью. С ладошку маленькой Евы. На мою не поместил. Красавица. Я ничего не трогал. Он сам лежал. Там, он... где я сидел, строго вообще. Но он на дне лежал или приподнятый был? На дне. На дне прямо? так, ну что, что мы хотим сказать в конце, Тарасович? В конце ничего не хочу сказать. Рыбалка была плодотворная. плодотворная. Щука, карась, окунь. Окуль была отборный. Отборный. Отборнейший. Да, да, да. Если кто-то было. Водка была ничего. Финляндия приличная, водка, Вон, в Да? Да. Весело проведенное время. В счет да. жизни не входит, да? Да, да, да. да Кстати, Потому... мы еще приобщили одного товарища. Зимние рыбалки. Да. Друзья, нас... я, честно говоря, первый раз на зимней рыбалке. И я сегодня думал, у меня был первый окунь. В следующий окуль. будет полностью Да. В хорошем термобелье. Мормышками авторскими. В термотрусах да. порадуют нас авторскими мормышками. И мы да, друзья. Ходим в стране угля. Ну, хоть мелкого, но много. Да. Угурика, да? Вообще всегда нужно быть оптимистом. Рыбалка это дело такое кого. Состояние бы, души. Рыба нам, как бы, а Но, Судя по последним рыбалкам, постоянный оптимизм. Не, <с meu> без рыбы, да? Не больше. Сюда при рыбе, кстати. да, как бы рыб. Что мы? Говорные на рыбу. В рыбе Что нам жрать ничего, лишь? Вообще один палец только не гоняет. И тот только сзади. Сейчас в данной данной ситуации. Ну что, друзья, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Да. Всем удачи, всего хорошего. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все для клёва. Ну и прощаемся. До встречи на рыбалке, да? Да. да. Начинаем ехать домой. Все, счастливо, пока. Ага.